Буквально вчера, 1 апреля, мы провели четырехчасовую встречу, на которой я дала детальный прогноз на апрель. А был прогноз для каждого знака зодиака. Также был детальный прогноз по году рождения и не просто на месяц, а еще и был детальный прогноз на год для каждого года рождения. Каждый получил не просто прогноз событий, что ожидает, а еще и как нейтрализовать негативные события и, конечно же как усилить желаемые также был дан подробный вибрационный фэншуй пока я это так назвала где я в деталях вам рассказала какие стороны света чем опасны почему как и самое главное устранить это опасное влияние а также какие стороны света для какой сферы вашей жизни можно и нужно использовать и конечно секреты того как это усилить 4 часа теории мы не успели а, все охватить, и я не успела разобрать вибрационные активации, которые были заявлены. А, вибрационные активации – это определенные действия, которые активируют вибрации а, планеты, вибрации человека для исполнения ваших желаний. Вы делаете определенные действия, и это способствует а, улучшению вашей жизни. Эти дополнения я обязательно дам в письменной форме, у вас будет... Такая некая брошюрка с точными рекомендациями, что делать, как делать и когда делать день и даже время. В еженедельных прогнозах, конечно же, я не могу дать всех этих секретов, сами понимаете. Но однозначно то, что я даю вам в ежемесячном прогнозе, однозначно поможет каждому сделать жизнь еще более счастливее, если будете выполнять. И к нам обратились люди, которые не попали по той или иной причине на живую встречу с просьбой получить каким-то образом запись встречи. Конечно же, мы идем вам на встречу. Каждый желающий может получить запись встречи. Ссылка на, не на приобретение находится под этим видео на нашем канале в YouTube. И если вы смотрите нас в соцсетях, то для того, чтобы перейти на наш канал, необходимо нажать в правом нижнем углу значок YouTube, и вы попадете на это видео на нашем канале. Чтобы не потерять нас, наше видео и быть в курсе всех событий, Обязательно подпишитесь на канал. Отметьте, что вы были на нашем канале, поставив лайк и сделав репост во все соцсети. Мы увидим, что вы были. И, конечно же, уже 5 мая я приглашаю вас на живую онлайн-встречу, где вы не просто сможете сами лично услышать все секреты, но и задать свои вопросы, которые появятся. Поэтому, мои родные, 5 мая состоится прогноз на следующий месяц, и вы сможете уже в нем участвовать. Ссылочки все также есть у нас в соцсетях или под этим видео в youtube если вы вдруг не нашли ссылки есть вопросы пишите нам в соцсетях елена дегурова я так везде и пишусь а теперь детальный прогноз на эту неделю для льва у льва у львов которые проходят курсы обучения любые курсы обучения или повышение квалификации начало недели будет складываться очень удачно вы неплохо, хотя и несколько замедленно будете усваивать новые знания и особенно хорошо проявите себя в дисциплинах, которые не требуют зазубривания, а требуют творческого подхода. Недостаточно высокий темп освоения знаний будет компенсирован вашей усидчивостью и настойчивостью. Также необходимо помнить о том, что повторение мать учения это отличное время, чтобы освободить себя от назойливого общения, отфильтровать полезные контакты от ненужных контактов. А со среды до конца недели в вашей семейной жизни может наступить полная идиллия. Отношения в семье и с близкими родственниками будут складываться великолепно. Можно дружно заниматься наведением порядка в квартире, проводить генеральную уборку, украшать помещения, делать их более красивыми уютными, тем более пасха на носу. Конечно же, это красить яички, делать генуборку и делать какие-то украшения к пасхе за эти дни вам надо выполнить все работы по дому успеть завершить их на этой неделе все что накопилось в предыдущий период а на самом деле вы легко справитесь с этими делами поэтому беритесь обязательно и привлекайте родственников к этим делам а уже в выходные ждите гостей а готовьтесь встречать родственников и близких друзей а теперь, что касаемо отношений. На этой неделе влюбленных львов ждет смена акцентов в отношениях. На первый план выйдут материальные знаки любви. Свидания на должном уровне могут влететь вам в копеечку. Поэтому старайтесь как-то предусмотреть этот вариант. Львам-идеалистам придется поучиться науке чувственности. Также не исключено, что ваш роман станет для вас предметом гордости и символом статуса. Либо вы страстно захотите, чтобы все было именно так. Также сложатся подходящие условия для роста симпатии в рамках совместного проекта. Ваше внимание может привлечь начальник, спонсор или коллега. А теперь о финансах и карьере. Львы на этой неделе могут столкнуться с трудностями во взаимоотношениях с коллегами и особенно с подчиненными. Также может повыситься уровень сложности при выполнении вами текущей работы. Старайтесь не брать на себя излишнюю трудоемкую работу, особенно если есть сомнения в собственной квалификации. Вам может не хватить знаний для качественного исполнения обязанностей. Осмотрительнее общайтесь с инструментами и с деталями, в принципе с техникой, потому что возрастает вероятность сломать дорогостоящую технику или инструменты. А в конце недели результаты. Результативность вашего труда существенно повысится. Важные дела можете оставить на конец недели. Ну что, мои родные, вот такова будет для вас неделя. И, конечно же, я напоминаю, что прогноз детальный, точный прогноз со всеми рекомендациями вы можете приобрести по ссылке под этим видео. Также вы всегда можете заказать индивидуальный прогноз на неделю где я подобным образом дам детально описание на каждый день недели, общее описание отношения и деньги. А еще вы можете заказать индивидуальный прогноз на одну любую сферу вашей жизни, можете на несколько, конечно, на месяц, где я на каждый день дам вам описание что ждать, как воспользоваться этим днем или наоборот предостерегу от неверных шагов. Ссылки на то, чтобы вы могли посмотреть пример прогноза, вы можете найти также под этим видео и можете заказать в любое время. И, конечно же, мы всегда благодарны вам за обратную связь, которую вы можете нам оказать в виде лайков, репостов и комментариев. Также это является вашим небольшим энергообменом за то, что мы для вас делаем. И, конечно же, обязательно подписывайтесь на наш канал, чтобы в числе первых быть в курсе о выходе нового полезного видео. Что мои родные, с вами была Елена Дегурова и самый точный энерго-вибрационный прогноз на эту неделю. Всех нежно обнимаю в чате и обещайте стать еще более счастливыми. Пока-пока!